Всем привет, народ! Вы на канале Морлана. Продолжаем мы The Darkness Tales. В прошлой серии очень уж не понравилась нам сказка про красную шапку. Какая-то она слишком уж красная шапка. Кто понимает значение выражения «красная шапочка», тот меня поймет. Вот, мне кажется, одна из таких. А, попробуем немного усовершенствовать наш стиль боя. А, постараемся не умирать, конечно же Что я Постараюсь Сделать Со своей стороны, но ничего не обещаю Потому как я вот Хоть ты убей меня, я не понимаю Что тут происходит Я не понимаю, как мне Уклоняться Почему ты... сейчас? Ты посмотри Он не двигается Он не двигается Все он застрял. Он застрял в текстурах Слово о том, что мы постараемся не умирать сегодня Ладно, опять же, не суть важно. Попробуем быстренько пройти Этот лес уже немного поднадоел Да хватит! Поспешишь на людей, насмешишь, но не все ли равно Переиграть всегда можно а вернуться к прошлому, опять же, тоже всегда можно Никто за это нас не убьет Но настораживает меня все-таки эта девчонка в красной шапенке Он опять застрял, он опять застрял Я случайно сюда упал, я случайно сюда упал Кракина. Хватит. А, а как мне тут нужно было перепрыгнуть? Вот как? А вот этим вот поверху? Нет. Все, какие вопросы ко мне? Там не активная зона. Все, там я не могу перепрыгнуть. То есть мне обязательно нужно себя тут пару раз бахнуть, чтобы перейти на локацию. Хорошо, давай здесь сейчас не спешить. Здесь раз упали, два перепрыгнули. Раз, два, три. Да я психану сейчас. меня эта игра начинает кумарить. Все сохранили, сейчас можно умереть, чтобы по новой э, восполнить себе полный хитбар. Это что, кровать Алиси? Удивительное совпадение! Удивительное совпадение? Мы находимся в кошмаре маленькой девочки, и дорога ведет нас под кровать. Не нравится мне это. Мне тоже. Старый ты трус! А ты безмозглая козявка, но ругаться будем потом. Сейчас мы должны быть на чеку. А не велика ли кроватка для Алисии? Она у тебя гигант? Или ты слишком маленький? Он здесь не одна будет смерть, смерть, это смерть. Вот почему я так далеко стою. Я четко по ней бью. Раз. Вот сейчас попал, это хорошо. Давай последний разочек и отправь меня на перерождение. Или я сам себя отправлю? Уж, ну, без вашей помощи, ну, как бы, ну, обойдусь самостоятельно Парень, в принципе. У -у -у. Ладно. Не гореть. Не гореть. Это всего лишь игра. Ну, подумаешь, игра немножко не дает тебе возможности сделать рывок. И ты вынужден постоянно вот так вот тратить хитпоинты Вот, допустим, сейчас. Я понимаю, что мне нужно было сначала туда вниз прыгнуть, а потом перепрыгнуть, но. Короче, все. Ой, Кстати, вот еще сосульки падающие меня не особо радуют. Килимся живем. <смех> ну а вот сейчас еще я сделаю удар и попадусь на шипы. Вот оно мне надо. Тут аккуратненько. Мы на шипы уже насадились пару раз, она нам не понравилась. Желания бешеного больше не имею. Давай сюда. Что ты... ты там смеешься? Что ты там психикаешь? Я не знакомлюсь. Ты мне тут свои шипы не показывай, извращенец. Отлично, сохраняшка. Раз, два, Да все. Я с вами не буду церемониться. Похилиться, иначе габельная что будет. Все. Меня очень интересуют вот эти вот приколюхи, вот внизу видишь? Что это такое и как к ним пройти? То есть так я никак не могу вернуться я, по-моему, тоже не могу. Ну хватит. Серьезно, это очень начинает бесить. Я могу вот так вот вернуться, но вопрос... Прыгни. Вернусь ли я обратно? Хорошо, тебя опять не перепрыгнул, да? А перестань. Ну, придется разочек потерять хпшечку. А вот этим вот забраться. Это что? Окей, как мне сюда пробраться? Естественно. Ну естественно. Ну конечно, как без этого. Я уже даже знаю, как назову серию Ревеликое множество смертей Ладно, хорошо Будем надеяться Будем надеяться, что когда-нибудь Мне все-таки дадут хотя бы хоть какое-нибудь подобие рывка замедление моего э, падения да вас и увидел идем дальше с шагами ага а вот и точка возвращения я наконец-то понял зачем они чтобы возвращаться вот эти вот приколюхи брать на это что А я лютая. ведь знала, что ты не погибнешь. Ну, спасибо за похвалу. И заодно за попытку убийства. Зал уже ждет нашего последнего танца. Осталось только украсить его твоей кровью. Священ рас... обольщен вашим приглашением, мадмуазель. Люта чушка. Кажется, я забыла упомянуть. Кровь делает меня гораздо сильнее. А ты умеешь еще исчезать? Опа на реакции. Опа на реакции второй раз. Давай. А? Почему ты так умеешь? Почему я так не умею? Я то, что хочу. А я это было неприятно. И давай еще пару ударчиков. И ты отправляешься домой, бабушка своей. А мы видели, что с твоей бабушкой происходило, и ты идешь книж. А о, рывок. РБ, чтобы сделать завтра... рывок. Где это я? Ты умер и попал в рай для медведей. Ты кто? Умер? умер. Не верю. А на вид все такой же наивный. Хватит юлить, демоница. Говори, что я здесь делаю? Ты здесь, потому что убил одну кровожадную девчонку. И теперь я думаю, прикончить тебя или нет. Дай мне награду. Ответь на такой вопрос. Ты знаешь, кто я такая? Ты похожа на кот Шрю... Ну, идея Мстительница. а понятно. Ну, глаза, Ты во всяком случае, такие же. Забыл. Что забыл? А, моя голова. Ты не уйдешь! Я с тобой еще не закончила. Был прав. Подъем! Тихо, тихо, блоха летучая. Слышу я тебя. Наконец-то! Очнулся! Ты лежал без сознания. Что случилось? Спроси чего полегче. Вроде все нормально было, а потом вдруг стало темно и что-то… что-то пыталось меня убить. Ну ты даешь. Мало того, что мы уже внутри чужого кошмара. Не хватало нам тут еще твоих собственных. Ладно, нам пора идти. Алисия сама себя не спасет. Конечно, не спасет. Мне еще не хватало с котом Шерри драться. Так, повышенная скорость, поехали. О, ой, как это хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, я нарадоваться не могу. Еп. Вообще прекрасно, вообще потрясающе. Это а не можешь мне подряд несколько ячеек сразу полечить, нет? Ура! Мы нашли выход! Ура! Беги дурындуло. Голос маленькой феи прогремел под сводом пещеры, как оглушительный рев. Эхо гремело все сильнее и сильнее. И вот уже заревела сама пещера. Все вокруг тряслось. Стены ходили ходуном. Пещера рушилась. Мишка со всех ног побежал к свету, уворачиваясь от камней, грозивших упасть ему на голову. Он призвал на помощь последние силы и выскочил из пещеры за миг до того, как она окончательно Обрушилась. Опасность миновала. Мишка с искоркой оказались на зеленой полянке. Наконец-то свежий воздух! В какой-то веке я с тобой согласен. Я тоже очень рад, что пещера уже позади, точнее, кровать, точнее, короче, без разницы. Замечательно. Собственно, продолжаем. Отвлекся, чуть-чуть отвлекся. Можем, в принципе. А... В смысле, 38 и 6%. Я тут что-то не доделал. Подожди, у нас там было как раз последнее зеркало, и там нам нужен был рывок. Давай вернемся, посмотрим, что там есть. А, вспомнить где оно еще есть. Примерно где-то тут вот... Ой, как хорошо Ой, как замечательно Ох, вот так вот Ну, конечно, но я не мог Не мог здесь не зацепить Так, раз Два Все-таки интересно, что это такое Вы получили новый навык Доберитесь до зеркала сохранения, чтобы его активировать Хорошо да отдыхай, Тут у меня есть рывок, Это не страшно Это что? Ну, я понял, что водичка нас немножко... А до туда мне как добраться? Кошак, ты что хочешь? Кошак, сейчас даже покажу Она говорит... Ладно, он спрятался Кошак решил тоже немножко позаписывать Подожди Ай Ты меня тоже удалил, да? Да, она меня тоже Какая-то люкая рыба -люка. А, то есть вот что имеется в виду под теми процентами Мне здесь нужно будет еще несколько раз вернуться, чтобы полностью это все пройти Прикольно не ну это, это это действительно классно там не все равно так 35,6 ну не знаю не знаю это а у нас что а это что за мешочек это очередная сказка какая-то Мешочек не прорисован. Ты что, это же волшебные бобы? Э, волшебные? Еще какие? Это же дом того самого мальчика, который отдал за это сокровище корову. Типа Джек бобовое дерево. Хватит уже повторять, как попугай. Глупо менять корову на какие-то бобы. Справедливо. <плодат> ну ладно, понял, растут они неплохо. Слушай, просто интересно, что будет, если их съесть? Может, не надо? А э -э -э -э! хотя... Эй, э -э -э! даже не думай! В них слишком много волшебной силы! Только последний дурак будет так рисковать. <плодат> Как бы медведя грызли превратился. Ты что сделал, глупый медведь? Ну, съел Боб. Чего такого-то? Я медведь! Меня кормить надо. Э -э -э -э, ты безнадежен. Ну ладно, раз уж тебя не разорвало на месте, давай разбираться, что этот Боб тебе дал. Давай разбираться. А еще у меня должен быть дополнительный навык какой-то. Новая возможность магический заряд. Удерживаете ЛТ, чтобы зарядиться магией. Заряд усилит следующую атаку. На дереве навыков есть для него усовершенствование. Заряд требует маны. Возможно, мне нужно древо навыков. Магия. Мишка сел парочку волшебных бобов. Это я понял. Это я получил бесплатно рывок. Скорее, это восстановление рывка. А, восстановление рывка добавляет еще одно очко на шкалу здоровья. А, типа, еще дополнительно. Окей. А, у Мишки появляется волшебный щит на короткое время защищающий от атак. Это хорошо. Вылечит за запасманы. Это вообще шикарно. Увеличит продолжительность действия заряда, еще не знаю. Еще запас маны Слушай, козырно. Где мой навык? Забирайте их всего если вы вы можете открыть разного разного улучшения боевого врагов и получите очки умений, которые сможете потратить на навыки. Ну хорошо, это... Это не то. Слушай, а это красивая приюшка. Угу. Вот такой кадрик мне надо не лечить. вот так мне электрические мечи я зарядил чидори да, иди, все иди сюда сюда иди. Не, не, все у меня теперь с вами будет максимально хорошее ты иди сюда и, не не не ты не уйдешь я сказал не уйдешь от меня. вот все все что и требовалось доказать Я просто представляю, я вот просто смотрю на все вот это И представляю, сколько раз я здесь просто умерю Очень и очень много Так, рывок Прошу А можно мне как-то забраться? А, хорошо Вы новые какие-то? Нет, вы все старые Потом, например, я получаю. Ты что такое? Шершень. Паук, Скалопендра. Что ты такое? Я не нельзя да, снизу тебя, оказывается. Ты еще не на На 4 удара? Ты что, смеешься? Ничего себе. Так, ладно, до сохранишки во всяком случае дошли. Уже радует. Я вот тут хочу и похилиться, и зарядить оружие, проверить на этого шершня. И их. Прыгни с помощью А и нажми влево вправо а затем нажми рывок, чтобы... Так, так, так. Так я так уже делал. давай поближе сюда, потому что я тебя так не перепрыгну. Я могу, конечно, использовать рывок, но я не хочу. Я хочу по человечески, по медвежий точнее. А, Перепрыгнул. Раз. А, да, да, да. да. Рывок. Хорошо. А, ну, я ждал подвоха, потому что это именно красный цветок от красного. Никогда ничего хорошего не жди. Ну, я сам об этом сказал и сам же на это попался. Это нормально. Такое будет много, часто, во многих играх, в скобках, во всех. Да-да-да, я понял. А здесь еще хренеть какая-то падает, Да. Тяжело Хорошо, тут мне придется в любом случае заряжать оружие, да? А, подожди Оно капает и оно просто меня сбрасывает вниз? Серьезно? Ну ладно, если так, то я согласен А, далеко? Ну так хорошо, нет, так плохо да не туда почему сохранишь не неактивно там было меню снаряжение о, о, неуязвимость в рывке дает неуязвимость в рывке прекрасно парный кле образы странник пират рыцарь берсерк берсерка хочу он мне уже нравится известно а как их открыть не ну это прекрасно еще и два навыка можно вообще хорошо вообще хорошо а ну оп вот мне конечно не особо нравится то что я упал очередной раз Если я вот таким так, так образом перепрыгнуть почему? Подожди, я все-таки хочу туда пройти. Прошел. Мне интересно, что тут есть. Здесь ничего нет. Ну, там пугается какая-то и как мне кажется я когда-нибудь получу еще одну какую-нибудь приколюку по типу там знаешь троса кнута вот чего-то вот подобно похоже и мне нужно будет просто перелететь на снаряжение опять здесь я уже не заряжу никак у меня маны не хватает. Хорошо. Иди, гуляй. У меня неуязвимость. Ага, увидел. Здесь тоже мы не можем. Раз. Два. Здесь аккуратно. налево надо раз оба мне очень не нравится эта локация очень не нравится я уже вижу что мне нужно сделать она меня будет так подтягивать а мне нужно вот так вот сделать вот так перепрыгнуть потом вот сюда снова потянуться вот так Одна жизнь осталась. Фу. Все, на этом я думаю хватит. Или еще чуть-чуть. Давай, если сейчас умираем, то значит вообще все хватит. У меня как раз на ХП осталось. Потому что мне кажется, это не заставит себя долго ждать. А, ну конечно. Понял, да, понял. Так что все, на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставь лайк, напиши комментарий. Не забудь подписаться на канал и до встречи в следующих сериях. Пока.